Итак, я сделал 10 штук, такое круглое число батареи. Теперь я их замерю, вернее, кассет. По 11 батареек. Теперь я их соединил и замерю напряжение на каждом. Насколько оно будет разное или одинаковое, посмотрим. Теперь в процессе, когда я изготавливал батарейки, получилось так что мне пришлось вот отбраковать такое количество э, тут довольно, э, раз, два три четыре, пять шесть семь восемь, девять 14 э, корпусов батарейки мне пришлось заменить по той причине что они в этом корпусе не выдает э, напряжение вернее батарейка выдает напряжение меньше 1 вольта или около 1 вольта поэтому я выбирал тот корпус который дает не менее 1 вольта и больше вот получилось что материал неоднородный из которого изготовлен то есть нужно изначально его готовить а потом уже изготовите пробные корпуса и только потом уже этот материал использовать для э, э, эрозирования для увеличения количества этих батареев пришлось столько вот отбраковать ну фольга здесь в нормальном состоянии и так сейчас замеряю напряжение всех батареек напряжение на 2,5 вольт так первое минус Общие минусы плюс немножко до полтора вольта не дотягивает. Это первое. Вторая. Здесь намного больше полтора вольта. Третья полтора вольта четвертое Также немножко меньше полтора, нет, плохо видно. Пятый Здесь тоже немного меньше полтора ну все рядом шестая полтора вольта то есть они идут э, с небольшим совсем небольшим разбросом Здесь полтора вольта. Довольно э, стабильное напряжение у всех. С небольшим разбросом. Также полтора вольта. Девятое. Ну, что-то у кого этого. И последнее. Полтора вольт. А теперь мне осталось их э, подключить последовательно и попробовать зажечь прибор. Лампочку. Пятиваттную лампу.